Всем привет! Если вам скучно, сразу переключайтесь на тесты. Таймкод в описании. Несмотря на те тесты, что есть уже на моем канале, первым снять обзор на инженерник мне не удалось. Зато я пользовался им два месяца, и я готов вам рассказать о своем личном опыте использования. Первое, в плане ощущения от компьютера. Разницы относительно 12400 я не почувствовал. За исключением момента, когда в Лоранте спустя два матча у меня почему-то падал FPS. MSI Afterburner говорил то, что проблема в ГПУ, но после перезахода игру FPS возвращался ному, а нагрузка на видеокарту падала. Не знаю, с чем это связано, но это немного странно. К приезду инженерника я готовился. Купил самую дешевую двухсекционную водянку, мнение и обзор, который был у меня в паблике, ссылка в описании. И купил самую дешевую Z690 плату. Отмечу, что в качестве самой дешевой материнки я использовал MSI Z690P DDR4. Теперь перейдем к так называемой целесообразности. i5 12400F стоит 180 долларов. Инженерник стоит 200 баксов или 5900 гривен. Если вы из другой страны и заказываете через Стиви, то процессор обойдется в 12 тысяч рублей. Перейдем к характеристикам и нюансам. У инженерника на два больше нормальных ядер. И 8 дополнительно бесполезных. Вообще эти малые ядра врезят. В Валоранте при активных 8 ядрах падает FPS сразу в полтора. А их полное выключение ведет к поломке гибернации. В Windows 10 и Windows 11 компьютер не выключается. Он уходит в прокачанный режим сна. Пофиксить это можно выключив быстрый старт либо оставить маленькое ядро одно, как собственно говоря сделал я. Вообще это маленькое ядро не перестает вредить. Частота кольцевой шины, кольцевая шина это аналог Infinity Fabric от Intel сильно ниже, чем без него. Разгон ринг бьюсь ни к чему не приводит. Единственное, что можно сделать, это разогнать по шине, чтобы разогнался ринг, но я от этого способа отказался. Потому что ломаются датчики частота, а профит всего 10-15%. Первый слот. Он не работает. Обновление микрокода не помогает. Самое смешное, что SSD на процессорных линиях работает. Но есть второй слот. Переходники с M2 на PCI работают, но я не вижу в этом смысла. Вообще весь мой экспириенс был немножко испорчен из-за того, что моя невыщенная 1070 работала чуть хуже, чем в нормальном слоте. Также это сказывается на работу Shadow Play. С ним FPS сильно ниже, чем без него. Поэтому прошу вас смотреть на финальные результаты, на тесты графиков, которые я показываю в конце после прогона. Потому что то, что вы видите у себя на экранах, он немножко нерелевантный. Там используют... там есть еще нагрузка ShadowPlay, которая, естественно, сжирает нехилую такую производительность. Поэтому прошу вас смотреть на финальные результаты, либо я в целом беды и не имею карты захвата, как ProHightech, 10.com e или I2Hard. В премьере разницу не почувствовал, ибо мои проекты в основном простые и не имеют упора в GPU. Перейдем к характеристикам. У 12900 кей 8 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, производительные по стоку работают на частоте 4 ГГц, малые 3-4 а, При этом кэш у данного инженерника аж 30 мегабайт, то есть разгуляться есть где. И степпинги. По поводу степпинга. Мне попался скорее всего это степпинг G0. Такие инженерники бывают двух степпингов G0 и B0. P0 вроде как более релизный, более правильный, но с ними есть некоторые проблемы на материнских платах. У G0 проблем почти никаких нет, он работает прямо из коробки. А в то время у 12400 всего лишь 6 производительных ядер и маленький кэш в 16 мегабайт. Если приложение использует лишь 1-2 потока, то разницы между камнями быть не должно, ибо частоты одинаковые. Нет. CPU-Z. Тест потока. При равных ТТХ 12400 превосходит своего батю на 12%. Бенч то же самое. Видимо, в ранних образцах меньше транзисторов или что-то в этом роде. Многим интересно, что будет, если выключить малые ядра. Производительность очень сильно падает. В тесте CPU-Z многопотоки 4500 баллов. Пруфы представлять не буду, просто верьте на слово. То есть 8 производительных ядер у этого инженерника слабее, чем 6 обычных 12400F. Возможно. Скорее всего, в более поздних процессах просто тупо больше транзисторов на ядро, и из-за этого там голая математическая мощь нам выше. Со всеми ядрами процессор мощнее в среднем на 65%. Память. о oh, да. Yeah. Проц берет 4000 МГц в стоке. Я повышал лишь напряжение на системагент. Финальное напряжение 1,14 Вольт. Немногие оригинальные 12900К могут взять эту планку. Единственное, драм Voltage 1,41. Ибо при напряжении ниже 1,4 комплект тупо не стартует. Но с KER-2 таких проблем почему-то нету. Non-K процы, в числе которых 12400F... Они довольствуются 300-600 мегагерц с Gear 1, но в обеих случаях я использовал, кстати, XMP. Тестировался в Windows 11 Pro с посредними драйверами. Начну с популярных игр. По поводу небольшого рассинхрона в момент выстрела. Я перезаписывал этот тест несколько раз, и по ходу это те самые пропуски кадров, о которых говорил Дмитряга. Shadow of Zetom Tomb Raider. Наверное, одна из немногих игр, которые используют все ресурсы процессора. Именно поэтому в данном тесте инженерник обошел своего оппонента. Баларант. Популярная киберспортивная дисциплина. Одна из немногих дисциплин, где действительно инженерник может превосходить своего оппонента. Однако на записи вы этого не увидите. Спасибо четырьмя линиями PCI-Express. В обычные дни я бы сказал, что при упоре в ГПУ разницы не будет. Однако из-за использования второго слота видеокарта немножечко слабее, чем обычно. По сути, то, что вы сейчас увидите, это огромные антирекламы инженерника. Но не вставить их я не смог. Именно из-за этого айтухарт были вынуждены вырезать несколько тестов, потому что они упирались в немощную 38-стай. Из-за упора в ГПУ разница достигает нехилых таких 20%. Watch Dogs Region. Очередная игра от Ubisoft с плохо заскриптованным бенчмарком. В данном случае разница достигает 20%. Киберпанк, снова разница 20%. Assassin's Creed. Несмотря на то, что Вальгалу на самом деле играл полтора человека, не вставить я ее не мог. Это, во-первых, игра от Ubisoft, с довольно неплохим движком. Однако здесь разница может достигать аж 40%, просто из-за нехватки пропускной способности. При общении с видеокартой. Что могу сказать в итоге? Если использовать данный инженерный процессор для работ, то в целом он хорош, он прекрасен, он идеален. Если вы хотите сэкономить и взять именно этот процессор вместо 12400F, идея все еще хорошая. Буквально через год его будут продавать за Вову 70-100 долларов. И за этот прайс в целом он достаточно годный. Ставьте лайки. Вся информация дополнительно есть в описании. Пожалуйста, читайте описание, люди. Всем пока.